Здравствуйте, мои подписчики. Вот по просьбам моих подписчиков Бердибека и Федора. Ну, не планировал. Точнее, планировал, но никак времени не находило Лето. Дел полно всего моря. Короче, вот решил сделать новости из моего курятника. Что новенького у меня? Вот я вывел коп 500 вот они у меня новенький коп 500 им мы вот сейчас вот неделя они у меня вот пока тут зажигают скоро я уберу вот эту вот зеленую сетку и будет у них чистенько росы мне не понравились далее вот мои курочки несушки это у меня сейчас я 4 меся... месячных на ну, там 3-4 месяца кому как всех сюда их соединил он брама у меня прыгает далее вот эту я пока освободил еще не почистил но освободил здесь у меня будут напольно бролера хранить это расти посмотрим чем лучше чем в клетке лучше или хуже а, вот у меня мораны пополнение у них есть молоденькие очень короче их теперь стало много и вот мини мясные мини мясные сейчас несутся плохо линяют или что там жара не знаю но в общем несутся мягкие не короче тоже у них попал с пополнением молодежь не несется старые еще не начали ну и молодежь все у меня он там он гуляет вместе с индюками здесь вот у меня Индюшечка на яйцах сидит, бедненькая, жару такую. О, шипим мы. Ну вот, как-то вот так вот. Вот у меня здесь новое пополнение, швейер-браун, -браун, петух и здесь маран и мини-мясной. далее вот мои замарашки и мини мясные яйца на порядок вкуснее желток вообще ярко-желтый обалденный желток я очень люблю морани яйца в принципе я для еды себе всегда оставляем ранее тоже сейчас они что-то не очень несутся так а вот мой Никола Пикерский. Ну, какой красавец. Весь такой большой-большой, красивый-красивый. Да. Скоро будет колбасой. Вот сюда мини-мясные пробрались. Сейчас я им даю вам траву, капусту раннюю которая качны зацвели ну, вот как-то вот так вот ну а вот мой индюшинный рай сейчас ей сколько им 12 недель они у меня сейчас гуляли потому что сейчас скоро в москву Пришлось их загнать. Вот они вот такие вот красавцы. Сейчас я им здесь торфиком подсыпал, песочком подсыпал. Перевел их на ПК-10 индюшины. Им очень нравится, но вот так как нету... Кончился, точнее, мешок. Пришлось им насыпать смесь номер один. Зерносмесь. Посмотрим, как они ее кушать будут. Вот они у меня. Вот такие вот монстра. Уже, в принципе, по некоторым признакам вот можно определить, кто из них сам, как а кто самец. Ну, самцы, соответственно, больше. По ощущениям, ну, сегодня одного ловил, но ну, не меньше 4 килограмм. И то ловил маленького. Но вот таких монстров не ловил. Ну вот и весь. Все новости курятника моего. Пока что новостей не очень. Петухов пускаю на колбасу. Ну, в общем, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, антилайки. Ну, хотя бы напишите, почему не понравилось. Всем пока, до скорых встреч